Седьмая часть решения задачи D21. Значит, мы вычисляем... Я напоминаю, что авторы используют вот такое разбиение вычисления обобщенной силы для консервативных и для неконсервативных сил. Для консервативных мы вычислили. Нам значит, осталось что вычислить? Q1 неконсервативно. Я в первой части напоминал, или во второй уже забыл, напоминал, какие существуют алгоритмы вот, вычисления обобщенных сил. Либо по, из определения обобщенной силы, либо вот как множитель, когда вычисляете работу на каком-то из перемещения обобщенной координаты, изменения обобщенной координаты. Либо на мощности. Вот здесь выбрано авторами, я смотрю, выбрано Возможность вычисления обобщенной силы с помощью уравнения мощности. То есть, Q1 будет вычисляться как значит, что коэффициент перед значит, обобщенной скоростью. Дальше у нас какой алгоритм, соответственно, здесь? Мы выражаем все... значит, Задаем... Да, алгоритм следующий. Нет, где у нас? Вот перемещение. Алгоритм в этом случае следующий. Мы задаем нашей системе, в данном случае вот нашей этой системе, давайте изменим цвет, чтобы вычислять, значит. мы задаем этой системе только перемещение в направлении Q1. То есть считаем, что Q2 равно нулю. То есть мы сейчас рассматриваем перемещение нашей системы только под действием вот этого значит, перемещения Q1. Повторяю, Q2 считаем равным нулю. Задав вот это перемещение, что мы делаем? Мы вычисляем мощность всех сил на этом перемещении. То есть мы вычисляем мощность работ всех сил на этом перемещении. FD, FDQ. Ну, соответственно, даже писать давайте FDR. Поскольку как бы мы вычисляем... Извиняюсь, это уравнение не работа а мощности. То есть мы должны просуммировать F на V для всех сил, ну и соответственно для моментов тоже. Я пишу только для поступательной части. Значит равняется. Теперь соответственно здесь вот мы указываем, а какие там силы у нас еще и действовали. Я совсем забыл, что Этим тоже стоило бы, конечно, заняться. Но э, силы достаточно простые. Силы тяжести. Но для реакции мы не укажем вот силу тяжести второго. Например, реакцию мы не укажем, потому что по Y не движется. Для пятого тоже самое. Нам не стоит указывать силу тяжести и силу реакции. Для четвертого. Но здесь у нас действуют явно силы тяжести. Но... И, соответственно, здесь у нас вращающий момент. Здесь у нас сила P. Вот у нас внешние силы, какие действуют. То есть, внешние силы, которые действуют, они у нас связаны вот с этими телами. Да, еще какая-то сила здесь была. забыл. Вот здесь сила сопротивления R. Движение, она была пропорциональна там BV. Минус BV со знаком B. Вот эти силы у нас действуют. И почему я не говорю силы тяжести да вот почему по идее собственно говоря вот я бы так если вычислять вот это лишнее вот мы фактически силу тяжести вот на первой этой мы уже вычислили вот здесь силу тяжести давайте обозначим g1 мы вычислили эту работу вот здесь то есть здесь мы уже записали ее работу вот когда вычисляли вот эту потенциальную энергию поскольку сила тяжести консервативная, я говорю, а авторы разбили, повторяю, сила на консервативную, не неконсервативную. значит мы здесь рассматриваем только работу неконсервативных сил. это тоже важное замечание. ну а из них остается, я говорю, вот эти раз, два, три силы тяжести мы не учитываем. а если бы учитывали, я говорю, гораздо было проще сделать, ну вот как э, и принято просто обобщенную силу не разбивая на эти две, то тогда бы мы просто добавили, что значит вот сейчас вместо вот этого отдельного числения мы бы вот сюда бы Просто добавили еще работу, что всех сил тяжести, которые совершаются, это для первого тела, для третьего и для седьмого. То есть вот все эти самые слагаемые для первого, третьего и седьмого, они бы просто вошли вот сейчас вот в это уравнение. Ну да ладно, то есть вот эти мы не учитываем. Вот эти силы G1, G7 и G3 мы не учитываем мы не учитываем, потому что они учтены отдельным слагаемым. Остается значит, сила сопротивления, вращающий момент и сила тяги на призму. Теперь, вот здесь давайте посмотрим, что у нас происходит. Теперь, под действием, повторюсь, Q2 у нас равно 0. То есть, перемещение, под... эта, эта сила не испытывает, мы не пишем ее перемещение. Соответственно, Остается какие силы у нас? r. R у нас направлено против движения, Q1 направлен туда. Значит, если мы перемножим, значит, силу R умножить на, то есть R умножить на V5, то мы получим, соответственно, минус R умножить на V5. А здесь мы получим что? Второй еще вот этот момент. На моменте, значит, момент направлен по часовой. Нить проскальзывает туда. То есть, в принципе, перемещение нити φ направлено туда. Значит, точно так же момент будет каким отрицательным, если я запишу это векторами, это будет, то есть угол опять будет между ними 180 градусов. И здесь, как и здесь, то есть косинус 180 будет даст минус 1. То есть, это будет у нас минус m умножить на угловая скорость v, это v6 будет, да, то есть минус m омега-6. То есть наша мощность будет равняться чему? минус мощность, развиваемая всеми силами не неконсервативными, минус омега 6. Или подставляя, значит, ее выражения, которые нам были даны, вот написано M минус РВП и так далее, Подставляю так далее. Вот подставляя выражение, напоминаю, в 5 у нас равняется в 1 мы это вычисляли. Вот V5 равняется V1, а омега 6 равняется значит, V1 плюс V2 деленное на R. То есть V1 плюс V2 деленное на R. А, стоп, V2 мы... Вот чуть не ошибся, хорошо? Э -э -э -э -э Подсмотрел? Ну, V2, напоминаю, мы считаем Q2 равным нулю, соответственно, и VQ2 тоже равно нулю. Поэтому, когда там у нас было омега 6, равняется V1 плюс V2 деленное на r мы пишем просто v1 деленное на r и мы получаем и мы получаем вот то что получаем n равняется вот этой величине v1 выносим за скобку согласно вот общей формуле то есть мы получаем значит минус r v1 минус m v1 на r v1 выносим за скобку скобки остается минус r минус m деленное на r Извиняюсь, r это правильно здесь r радиус маленький, а r это сила сопротивления. Ну вот, пожалуй, и в соответствии, значит, с самой методикой, значит, вот этот множитель перед скоростью и есть что у нас первое, первое значит, минус r минус m деленное на r. Это и есть первая обобщенная неконсервативная сила, То есть, сила действующая на первом перемещение на обобщенной координате первой. И вот теперь, подставляя значит, вот это все сюда, то есть вот это слагаемое, которое мы вычислили, и вот это слагаемое, которое мы вычислили, мы получим значит, правую часть уравнения Лагранжа второго рода. То есть, вот вычислено Q1, сразу они вычисляют и Q2, но мы... я бы предложил все-таки закончить сначала первое, а потом закончить второе уравнение. Вот выписано что, вот то, что получилось. То есть, вот у нас левая часть первого уравнения, вот у нас правая часть первого уравнения, вот это у нас, значит, то, что связано было с консервативными силами, обобщенная сила, а это обобщенная сила, связанная с неконсервативными силами, только R раскрыта формула. Вот мы получили вот такое уравнение. В нем содержится, что и первая, и вторая неизвестные, ну или производные от них, в данном случае вторые производные от них. Поэтому нам надо было бы тем же макаром составить, что э, все те же самые вычисления провести, Какие вычисления, я говорил, вот эти вычисления. Но ну, это мы уже сделали, это сделали. То есть вот начиная отсюда. Все то же самое, кинетическая энергия, изменять не надо формулу и вычислять. Но вот эти вычисления, начиная с пункта 3А. То есть теперь нам нужно вычислить производную по второй производ... переменной. То есть нам вычислили надо dt по dx2, мы вычисляли dt по dx1. Но оно равно нулю. Точно так же нам надо вычислить dt по dv2. И точно так же взять производную от этой, по времени от этой частной производной по dv 2 И потом что нам нужно сделать? Вычислить Q2. То есть мы вычисляли Q1, нужно точно так же вычислить Q2. Я напоминаю, авторы вычисляют как Q2 консервативная плюс Q2 неконсервативная. Но можно, я говорю, сразу сделать по вот хотя бы тот же метод, который применяют авторы. То есть уравнение мощности. То есть, вот этот метод где можно просто сразу применить для всех сил. Только, повторюсь, тогда надо будет помимо вот этих сил неконсервативных, которые авторы указывают, это какие силы? P, M и R. Помимо этих сил, надо будет просто добавить какие силы? Вот G7, G3 и G1. Но ну, G5, G6, G4 и G2 не стоит указывать, потому что они компенсируются на всех возможных перемещениях они комментируются реакциями, соответственно, связи наложенных. Вот таким образом значит, составляется, что и второе уравнение, то есть два уравнения Лагранжа второго рода для системы с двумя степенями свободы. Теперь у нас система, в общем-то, имеет решение, то есть выражая одно из другого, например, вот здесь x 2 из-за удобства такого, что он уходит только во второй. Только вторая производная входит в оба уравнения. Выражаем отсюда, подставляем сюда. Получаем уравнение, дифференциальное уравнение второго порядка. Вот теперь, да, здесь дальше что пошло. Ну, здесь дальше я вам крайне рекомендую посмотреть. У меня решение задачи D2. Давайте я даже посмотрю, где это у меня было. D2 у меня вот решение задачки. Вот решение задача d2 если вы посмотрите то я как раз там они да и были вот системы уравнений то есть посмотрите либо в, в учебнике по дифференциальным уравнениям. ну вот корни значит, как вычисляются корни и вот как откуда и берутся вот эти слога то есть общий вид решения равен сумме вот таких вот экспонент экспонента с полиномом, экспонента с косинусом с полиномом и экспонента с синусом с полиномом. Вот это задача d2, посмотрите среди семинаров. Там это все достаточно хорошо расписано. Вот у нас, соответственно, экспонента с полиномами. Это все зависит от вида уравнений. И дальше то же самое пойдет решение. Все эти решения я сейчас... Не хочу на них сильно останавливаться. На математике, потому что она, говорю, и здесь не доведена до конца в параметрическом виде. И, в общем-то, является уже э, математикой. Вот, если вывод уравнений Лагранжа еще знакомит нас с новой методикой, то есть вот как выводятся вот эти уравнения, то вот на этом, я говорю, выводе, в принципе, останавливается часть, за которую отвечает теоретическая механика, и дальше начинается вот уже математика, поэтому рекомендую воспользоваться повторяю, или учебниками по дифференциальным уравнениям, или справочниками по высшей математике. Но это просто, значит, решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений. Сначала посмотрите, как решаются линейные однородные дифференциальные уравнения, и потом уже линейные неоднородные. Вот здесь у нас не нулевая часть, правило, поэтому это неоднородное уравнение. Решение достаточно стандартное. То есть, вот характеристическое уравнение составляется. Находятся его корни. По этим корням и составляется вот то, что я показывал. Значит, по этим корням, вот, вот они эти корни R1, R2, R3 и так далее. По этим корням и составляются вот такие решения. Общие решения дифференциальных уравнений. Используются начальные условия. Они нам заданы и решаются. Соответственно, находится уравнение для x 1 вот оно. то есть вот первый ответ. Мы нашли уравнение первой обобщенной координаты, в зависимости от времени. И вот здесь у нас ниже вот, уравнение для второй обобщенной координаты, где вот все эти К, c 3 c 4 они выражены, выписаны в тексте. Вот они являются эти какими-то функциями от параметров, которые нам заданы. То есть от массы, маленькой, от силы тяги вот, по наклонной плоскости, вот, от внешнего момента, от радиуса и так далее с 3 это вот начальная скорость второго тела, она там тоже была задана, и так далее, и так далее. C4 равно 0, C1 и C2, вот сумма таких параметров, где А, Н и C раскрываются чуть выше в тексте. Соответственно, вот они, в общем-то, выписаны для определения C1 и C2, дифференцируют и так, далее, и так далее, и получают вот A, N, N, C. Где А у нас правая часть. Вот она. Вот она выписана. С у нас вот эта величина. n у нас вот эта величина. То есть, дальше я говорю, вот после этой системы уравнений, идет сплошная уже алгебра. Мы это делали, такую задачку похожую вот с этими уравнениями. Делали в части D2. Смотрите. Если будут вопросы или замечания по уравнениям Лагранжа второго рода. Оставляйте в комментариях. На этом заканчиваем знакомиться с решением задачи Д21. Всего доброго.